Здравствуйте. Меня слышно? Нормально? Витя. И вот сразу же пришел ты. И просто. Ой, заставил задуматься Здравствуйте, здравствуйте, Это все. Ой. Да, я, короче, тоже не так давно проснулся, и вот, собственно, решил немножечко с вами поговорить о вышедшем батле, да и так в целом, короче. Вот. и потом пойду на концерт Кида и КБ, короче, это, если кто-то идет, увидимся там. Витя, я знаю, зачем ты здесь, и я даже не буду врать, я сегодня выпью с тобой вечером на концерте. Но немножко, сильно пить не буду. Привет, Настя. Суисайд. Твой рэп в процессе. Кстати, ответь, пожалуйста, как человек, который разбирается в западном хип-хопе. Правда, ты, наверное, не любишь этих исполнителей, но тем не менее, кто лучше? Кардиби или никими наш? На твой взгляд. Это просто с, с человеком спор. Собственно, я хочу узнать твое мнение. Карди Би или Ники Минаж? А, слово икабе. Все, давайте. Ники классика. Молодец. Вот за это я тебя уважаю. Карди Би пишут. Да нет, ребята, никиминаж круче, чем Карди Да чем вот. Чем Карди лучше, чем Ники Минаж, кроме как тем, что она трендовая была, между прочим. Сейчас она нахуй никому не будет нужна после развода со там Я видел вчера батл Максима Паровоза, а ты что видел? о хо хо Слушай, вот это, конечно, ты меня удел. Ой. Ники тащит. Вот так-то. Такое неожиданное начало трансляции. Выясняем, кто лучше. Кардиби или Ники Минаж. Последний батл был норм, но это не поражение. просто говорю, ну, сейчас да, обсудим, наверное, немножечко этот батл. Тебе просто ее жопа не нравится. В девушке, дефис, рэпере, жопа не самое главное. Самое главное это скилл, вот но хома, и бой короче, сразу же скажу, что в своей последней трансляции Антон Загудалин он же Сектор, уже показал мой толчок, поэтому <coughs> сегодня возможно я это сделаю, но вряд ли Че, как у тебя с Пиэмом? С Пиэмом не общались пока что, к сожалению. Тоже нравится ей жопа. Ну, да. Следующий батл против Династа, ну, как бы, естественно. А просто у девушки, что главное, душа, естественно. Забатлил бы с Ники, блядь, она бы меня, мне кажется, задавила. Как тебе батл, сын проститутки против Волки? Я не смотрел. Гриш, сохрани эфир, пожалуйста. Сейчас, возможно, смотри, Ну, посмотрим. О, Димон пришел. Димон, как у тебя состояние после вчерашней пати? Акид, это который раз щелкой был? Я не знаю, по-моему, нету щелки. Душа жопа. Помимо души, ой, не знаю, личность. Что за жопой? Твое лицо бесценно. Мое лицо, блядь, да уж. как всегда крут, ноу-хома, я Если ты с Ники Батлева, с ПМ, то, блядь, короче, Ники, по-моему, низкого роста. Очень. Ну, типа, она низкого роста и с огромной жопой. Поэтому, мне кажется, Владик бы ее вот так вот сделал. Бы, и она бы улетела. А. Рэп, Витя, мы, конечно же, сделали. Твое лицо, как мое лицо. Есть планы подбиты выступить. А, ну, может быть, когда-нибудь, пока не хочу. Смотрел батл ДК гнойны. Да, я посмотрел. А, и такое ощущение, будто меня наебали, короче. Ну, типа. Слова читал что-то вообще не про оппонента, просто высказался, в принципе, ничего нового, короче. Но на разик прикольно было. А, да, Настя, это он. Это он. Прям замес. Судейство картрайта. Короче, я давеча, значит, почитал комментарии под нашим батлом с Даничкой. Но no хома. <laughs> и, и, короче, почему-то многие обсирают э, формулировку картрайта, да, то есть э, в судействе. По-моему, нормально все было. Ну, типа, по крайней мере, было... То есть это была формулировка не хуже, чем у Поха с Майтиди просто, типа, его как бы мнение. Не знаю, то есть я не считаю, что это было предвзято потому что мы с ним даже не знакомы лично поэтому такое вот мнение что я видимо с возрастом становлюсь лучше как вино панчлайн года блядь. так а если бы ты прошел финал и Династ вы бы три раза батлили за год что за тупость но это если финал будет один на один вот тогда не выйду так Потому на связи ебай. Почему русский испызнительно исполняет полнейшую хуйню, даже если круто батлет? Я, кстати, не знаю, с чем это связано, наверное. Может, просто вкус у вас такой. На мой взгляд, есть сильные русские исполнители, качественную музыку делают. Жизнь неплохо. Вот, собственно, проснулся недавно, решил с вами немножечко потрещать. А, когда тракт запишу, запишу когда-нибудь похоронил или джубили но в том батле очевидно выиграл похоронил вот. но у джубили были неплохие моменты в целом первый раунд был забавный но на мой взгляд он как-то перетянул с одной темой вот тема образ схемы панч короче слизан с западного батла у Налава с Бонни Гадаева есть такой батл. Вот. Ну, Пох как бы выиграл. Но я не могу сказать, что Пох прям, как сказать, поднял свою планку. То есть, на мой взгляд, их финал с Трэпсом, его батл с сыном проститутки, его батлы на слово Москва были посильнее, чем этот. Алфи или Джуп? Ну, алфавит, конечно. Экстемион или Смокимо? Отличный образ. Конечно же, Смокимо. Еще, и быть я патриот своей команды. Смотрел клип Фрэн, Фрэнзона Девственница. К сожалению, да. О, обидно, что не попал в команду Окси. Нет, нисколько. Баттли слетаем, ты выбрал лично для меня. Короче, давайте насчет батла слетаем. Я скажу все, что я думаю сразу же. Короче, вот есть такая вещь, как мнение судей. И ее никак не изменить. Вот И поэтому я не... Расстраиваюсь из-за того, что я проиграл этот батл, тем более Даня сделал круто, сделал, ну, типа, наверное, лучше свой батл, да, то есть а вот в интервью после батла это как бы говорил, я, в принципе, считаю так до сих пор, вот, поэтому те, кто топят за меня, спасибо вам огромное, вот, те, кто это делают адекватно, аргументируя свое мнение, вам отдельно, короче, респект. Вот, Но, типа, не стоит из-за того, что судьи решили так там как-то хейтить Даню или их. То есть, это их мнение, и все. Насчет финала, пока что, типа, как я понимаю, как бы не ясно, поэтому посмотрим, что будет дальше. А... Насчет слабенько, ли я выдал. Ну, короче, после батла с Пиэмом, где я был условно злой, да, то есть мне хотелось сделать такой лай лайтовенький батл, короче, вот, и, может быть, этим, как бы, в этом я и ошибся, да, что, как бы, Даня начал наседать, а я, типа, шутил шуточки, вот, и в итоге и поплатился из-за этого. Но мне в целом, короче, очень нравится свое выступление, за исключением первой половины, второго раунда, там что-то какая-то скучная хуйня вышла, ну и плюс там те, кто читают мой твиттер, видели, да, вот эту что у меня было в, в голове на моменте про, короче, голубей без пальцев, как я, короче, устроил, блядь, графоманию, вот, я так думаю, что если бы я сделал второй раунд другим, то, может быть, шансов было бы больше выиграть, но, к сожалению, что было, то было. Так, ладно, давайте повеселее блядь, что-то я туплю немножечко, сорян. У вас, да -я -я -я -я -я. сколько дней уходит на написание баттла? Да, примерно, именно на текст где-то, наверное, неделя. Вот, а на подготовку, типа там, на сбор каких-то тем, его знает, на изучение оппонента, <свот> вот, наверное, где-то недели две-три. <свот> Охуенная энергетика была от вас на батле, но ты все равно круче, спасибо. Кстати, да, вот, мне, мне кажется, что выяснять, типа там, спорить, кто выиграл, это, типа, как бы такое себе, главное, что батл вышел... Охуенный, веселый, неоднозначный, и это круто, да, то есть я вообще, в принципе, рад то, что в этом сезоне Фрешблада, при всей моей скромности, у меня, наверное, в каждом туре, в каждом этапе получается один из лучших батлов, да, то есть, ну, там, за исключением, может быть, этапа, где самый лучший батл был между Бови и Династом, вот, то есть, там, с микси у нас вышло интересно, на спалмом тоже, по-моему, было круто, с П.М.ом, вот, поэтому заебись, что так, заебись, что вы это будете пересматривать, вот, со старухой, да нет, наверное, батл был ужасным, но ну, может быть, кому как, типа, когда в твоих текстах будут рифмы, там нет рифма, что ли, слушай, по-моему, были ведь, как так-то, дома буду батлить, не знаю, когда, Uh, да я не грущу, ребята, все нормально, я просто сонный еще маленечко. Надеюсь, ФБ станет для тебя тем же, что и песни для PLC. но ну, не знаю, это очень разные проекты, вот, поэтому... Здорово, Гриша, из Пышму, в Пышму салют. Вы там смотрите тоже эфиры? Это зашибись. Панч про Биг Мак Короче Там строчка Таких как ты брат Я веду под бит Где тебе не быть как Биг Пак Пип Мак Биг Пак Пип Мак Ну типа Биги, Тупак, Лил Пип И Мак Миллер Я перечислил имена ушедших Рэперов вот, то есть там нет никакого бигмака, как это может быть, слушаться. Вот, мамба Враг, видимо, у меня вышел. Так, Нижний Новый раз ну да, действительно. Самый лучший твой батл, он ФБТ против Микси. Ну, не знаю, может быть, может быть, может быть. А если в финал попадут чуваки, которые батлили в шестом этапе. Я не знаю, это не ко мне, это к Ресторатору. Что они там решат с финалом. Ну, типа, я уже думал, да, о том, что э, возможно мне предстоит батлить с Династом трижды и дважды, короче, подряд. Это еще какой-то трэш. То есть я очень надеюсь, что мне этого не, не, не нужно будет делать. Лучше батл на ФБ с Маккофе. Ну, кстати, вот, наверное, он типа самый яркий такой. По крайней мере, это был батл, когда я читал строчки свои и думал, блядь, неужели я так охуенно, короче, что-то придумал, потому что ралли почти что на все вообще. Какой лучший батл сезона? Блин, трудно вообще сказать, какой лучший батл сезона. Но вот то, что мне приходит на ум, вот Бови с Династом был, крутой батл, веселый, вот, и типа свои батлы называть в топ топовом числе я типа не хочу. Да слишком самовлюбленно. Так, видео на парня за то, что он посмотрел вас батл без меня. Не нужно ссориться из-за этой хуйни. Ты что меня игноришь, дед? Это ты что ли пишешь мне Даничка? Читать я не заметил. Против Паума слишком много кривлялся, поэтому проебал. А, типа, слишком много кривлялся против Дани, наверное. Ну, кстати, да, типа я это против Дани, мне кажется, переусердствовал с актерской ТДС, короче, хуйней, Но <с <fui> <с 4> <с 4> мне хотелось сделать именно так, именно просто убирать. Расскажи, это реально твой трек, о котором говорил Даня? Короче, а в чем фишка вообще? Когда Даня начал цитировать этот трек, я до момента... Когда он сказал, типа, что это трек, короче, Парагрина, я не понимал, что он, короче, делает. Потому что этому треку, не соврать, лет шесть. Вот. Это кавер на песню Lil Wayne I'm Single. Я его сделал чисто на стебе что-то, короче, перешел на студию, послушал трек у Lil Wayne. И, короче, как бы думаю, надо как бы сделать кавер, общем. Как бы сделал, короче, выложил в сеть и забыл. Вот, и тут, короче, Даня начинает его цитировать, я такой как быстро думаю, что ты делаешь вообще, вот, а потом я понял, что за трек, думаю, ну ты, конечно, нарыл. На самом деле у меня есть хуже старые песни и еще более сопливые, вот, ну и плюс там, короче, Даня сломал ритм, то есть, если вы послушаете трек, там малость не так, такая тема. Мне вот интересно, как вы друг с другом общаетесь после батлов, в некоторых батлах прям адская агрессия чувствуется, вне зависимости от фактов. Да, типа нормально, вот, с часто списываемся, угораем, городу отпускаем. Да, короче, блядь, надо сбрить. Я что-то забыл. Когда сходка в пушме будет, что, типа, серьезно нужно, давайте я как, приеду можно где-нибудь там, в барке, словиться мешочки под глазами отвоевали территорию <laughs> да тома есть такая хуйня но я работаю летай придурок нет летайчик нормальный чувак а, а что как бы все он уже ушел да нет и тут нет <laughs> ой Сойер сказал что шестой этап после НГ так есть но это вот Сойер пусть с вами это и обсуждает да блин, почему пиздец? Что вам не понравилось в судействии у Энди? Он типа сказал свое мнение, что просто эм, есть э, такое мнение, да, что, короче, Даня выиграл, э, потому что, типа, он смог, короче, прыгнуть выше своей головы, а я нет. Вот. И скорее всего Энди имел Ввиду, что этого было недостаточно, как бы так и так, чтобы меня выбирать. Вот, наверное. Самый пиздатый батл против МакКонана просто разъебал. Красава, самый пиздатый был на ФБ. Ну, может быть. Ну, такой. Почему никто не любит Сойера? Да, Сойер нормальный чувак. Перегрель тебя детей. Не по фактам, ребят. Сколько у тебя баллов на ФБ? Ну сколько там получается? А, 3 за Маконана, а, 0 за Микси, 3 за Палма, 3 за Пиэма, 1 за Дам. 10 получается. А, слово ИКБ живет, скоро будет ивент в сентябре. После ПМа трудно прыгнуть выше своей головы. Ну да, наверное, типа, когда выигрываешь такого МС, как Влад, нужно здесь сделать какую-то бомбу жесткую, у меня это сделать не вышло, поэтому, наверное, я и проебал. Проебал, проебал. А, не, ну, было не так. Пишешь уже дексперт 12 ну так. Немножечко. Любимой книги нету. А, передай, пожалуйста, привет. Кому передать привет? Не вижу. Слепой стал. <с> так, ну что, ну что, давайте еще что-нибудь обсудим. Я, наверное, пойду. Не будем сегодня час обсуждать мой, короче, толчок, потому что... <с> сколько можно? <с> Странно, почему-то вы даже не спрашиваете. Трек новый, я не знаю, может, после Нового года что-нибудь сделаю. У меня начаты демки какие-то, и... Собственно, надо, надо, надо сделать... Самый пиздатый Ватву против ПМа. Ну, как скажете, может быть. На самом деле, не мне судить. Салют Сагила. А тагилу, салют. На новом году шме. Я пока не знаю, наверное, нет. Посмотрим, короче, ребят. Саратов за тебя брат. Я Саратову, салют. Казахстану, салам. Бесконечно. Ну, да, наверное, короче, бесконечно... Ну, короче трудно да вот э, особенно очень трудно было баттлить зданий в том плане что э, мы короче подошли к этому батлу немного в разных э, как сказать в разных статусах что ли короче то есть от, от меня что-то как бы ждали от него наверное нет плюс э, у него гораздо меньше бэкграунда вот и к пятому Этапу про него что-то новое сказать было очень трудно. То есть я, по сути, мусолил какие-то старые темы, плюс добавил тему про джаз, по-моему. Вот. То есть про рифмы уже было, по-моему, против него. Про актерку тоже было, короче. Вот. То есть, по сути, ничего нового-то у меня в тексте не было. Как тебе презентация альбома Шумов в ЕКБ? Было очень круто. Почему ты так долго не делал треков? Ну, потому что я, как сказать, знаю свое место. И я понимаю, что у меня, типа, ну, как бы я не хочу делать хуйню, не хочу штамповать и просто пичкать вас какой-нибудь шляпой. Вот, я, если буду делать песни, то это будет очень кропотливая работа. Странно, что они с ванной туалета, собственно. Да, там тесно просто. Старики рулят. Название фанфика? Какого фанфика? Ровчок покажи, уже заебал. Сейчас скажешь, Микси. Жаль, он становится. Ну да, Микси что-то подсдал. Очень жалко. И встреча, и все так серьезно с ним общались, а он рофлил. Ну блин, в общем, вот э, те, кто думают то, что мы реально на серьезных шах э, принимали славу, вы очень как бы странные люди. То есть э, лично я, ну типа, местами, да, то есть я не мог выкупить, короче, вперед или нет, местами, я рофлил с ним, короче, И вообще, типа, я, я не понимаю, почему вы так к этому серьезно относитесь, типа, о, он там рофлил, а вы такие, бля. Да, быть проще. Читаешь ли ты, что ты проиграл в батле с летаем? Я уже сказал, типа, есть мнение судьи его никак не оспорить. С чем зацепил Эдвард руки-ножницы? Тем, что, ну, короче, это для меня, как бы, лучшая роль Джонни Деппа, а сам персонаж такой фриковый, но при этом добрый, вот. На Леша Пщелкин, я типа, не знаю, кто это. От а, о а полуфинал. Я, я не знаю, что будет дальше. Серьезно. Микси хуй. Фанфик пропал мы улетаем вроде из первого раунда. А, это из, из по-моему, третьего раунда. Да, короче, мне как бы скинули как-то его. Вот, то есть э, я уже не помню деталей, к счастью. Вот, ну я, короче, поржал. Вообще, вот как бы люди, которые пишут такие вот фанфики, я не знаю, что у вас в головах, то считаю, что 5 ФБ превратился в Дом 2. Это же просто немного другой формат с фишечками. Я не знаю, короче, почему люди так хейтят вот этот элемент реалити в сезоне, мне кажется, это добавляет какого-то интереса, что ли, да, то есть ты смотришь на участников вне батлов, да, то есть ты. Uh, знакомишься с ними, короче, ближе, и мне кажется, это круто, то есть, что сезон не только батлы, вот. Другое дело, что uh, есть, конечно, моменты, как бы так себе, в этих встречах, да, то есть, допустим, встреча голубей мне показалась скучненькой в целом, вот, ну, вот это вот крайнее. Название Фантика. Как отношусь к пирокинезису? Пирокинезис, я вот буквально вчера послушал пару треков, неплохо, ну грустненько так. К творчеству Мирона отношусь, но я не слушаю, не репичу, но у него есть прикольные треки, есть прикольные куплеты. Допустим, мне нравится его куплет на «Мне скучно жить», там круто. Даже забыв, вчера на стриме сказал, что ты проебал батл. Ну, это его мнение, как бы, окей. Ой. Не похож на Олеша Пчелкина. вы же как бы, блять, решите. А, читаешь, ну, это последнее, что читал. Блин, сейчас, сейчас короче, я уже, по-моему, больше года пытаюсь дочитать Мартина Идена. Мне кажется, я так и не осилю. Но думаю, что я справлюсь, или что-нибудь другое возьму почитать. Разругался от радости и о себе. Ну да, Забе любит, когда его упоминают. Реквизиты в описании, ребят. Умирает протест и Андер. Блин, ну... Протест Андер. Ну, как бы, о каком, может быть, андеграунте идти речь, если это versus, типа, если это проект на миллионную аудиторию, какой-то андеграунд. Так, меня игнорит из-за из из электромыши. Блин, Марк, я типа не видел, честно. Сорян, слют, как дела. Это уже лицемерная, вот фажиджес, значит, что что новая Замечал ли ты, что ПМ в своих текстах касательно задевает Мирона, когда говорил мужчина не мужчины. мужчина, это же... Вот именно в этой отсылке, типа, именно эту отсылку я не понял, но -а -а, вообще, да, он даже, как бы, ведь этот бой читал про то, что Влад очень часто э -а -а, делает отсылки или там, цитирует Мирона Григо да да, да, да, да, да. -да. Если на секунду вернуться, к теми баттл слетаем, то Энди Катрай, по моему мнению, сказал золотые слова, что это было просто и хорошо, как считаешь. Ну, мне очень трудно себя оценивать. Типа, я старался сделать э, интересно, то есть, э, сделать на лайте, при этом с фишечками, да, то есть, э, где-то пошутить, где-то, типа, сказать что-то дельное, короче, вот, и насколько у меня это вышло судить вам. Руки встали и назад. Да вы... <смех> Почему встали? Руки встали и... Понимаете, встали и назад. Панчи из 2000, какого получается, 13 или какого там, 12-го года, блядь. Молодость, конечно, у меня была, знаете ли, очень такая бурная, блядь. Почему встали хер вы знает, а? У меня такая дикция, что ли, специально... Нет, я просто вот сейчас Говорю вот так, ну, типа, потому что я, может быть, еще не совсем проснулся. Да, вот пишут трек абсент. Да, трек называется абсент Вообще, типа, я бы хотел назвать Я свободен, потому что, типа, вот это как бы кавер на I'm Single Ули Но, Но что-то я решил, что будет Абсент. Господи. Образование высшее. Я информатик-экономист. А, такой милашка, чем они прицепились к тебе насчет внешности? Спасибо, конечно. Хочу совместные фотки, как будет возможность. Ну, приходите, допустим, сегодня на Кида, сфоткаемся. Майлс может забрать четвертый ФБ? но уже нет. Как бы у него с очками там проблемки имеются. Вы с Пемом также дружить после вашего... С Пемом мы пока что не общались, но я думаю, что все будет нормально, потому что мы оба взрослые парни, я думаю, и батл-рэп нас вряд ли поссорит, так что мы там станем какими-то врагами. Это круто, что ты даже после стольких батлов не делаешь однообразно, как тот же ПОХ, и экспериментируешь. Ну да, типа, мне просто, если честно, было очень неприятно смотреть на себя в батле с Владом, на себя какого-то злого из-за полной как бы хуйни, по сути, да, то есть мне хотелось сделать что-то более доброе, но при этом колкое, ну вот. Зайди-ка мне в Инс послушать как, Окей, братан. Белые волосы снова не хочешь? Не, слишком кропотливо. Красить их потом, э, не. Уважаю ветеранов ноуфома. Ой, блядь, а... Чё проебал? Ну, так вышло. Грустненько, да. Ой. У Династа 12 очков охуеть. Как думаешь, у него есть шансы взять ФБ? Конечно, есть. То есть, вообще, Виталия, наверное, самый такой, как сказать... Самый удививший всех участник. Да, то есть, его взяли... Получается, вместо сектора и на него было довольно-таки сильное давление из-за этого. Но чувак справился в целом. Его батл многим как нравится. Он выигрывает, значит значит это все не зря. Не злой, а харизматичный. Ну, окей, спасибо. Хочешь стать ментором в следующем сезоне? О, Интересный вопрос. Мне кажется, я, я для ментора слишком добрый, слишком, э, как сказать, спокойный. Вот. Ментором, мне кажется, нужно быть таким более тираном короче а, привет привет всем но homo. откуда эта фраза типа на самом деле корни фразы но ухома в россии идут от драга короче если вы даже были помните battle мирона с Джонни боем там по моему Джонни не что-то как бы сказал на этот счет а так типа но эту фразу тот же Лил лилуэйн говорит в песнях как бы некоторых. Вот. И, кстати, Даня спиздел насчет э, того, что после того, как я сказал, что э, Паум делает круто, я сказал эту фразу. То есть вообще за весь сезон я сказал no Хома только на корпоративе, вот, э, когда я сказал, что летай обаятельный. Ну и вот, собственно, на как бы батле То есть маленечко высосал из пальца, но ну, похуй, как бы весело а, И я, как бы, наверное, даже так спойлернул малость, что... Вы еще услышите эту реплику, эту фразу в дальнейших батлах. в этом сезоне. Смокимо спокойно. Да, есть такое. А, оценив себя на обитах. А, ну, как бы, я бы, наверное, попробовал. Посмотрим. Больше всего удивил Паум, ведь он на ФБ никогда не ботлился. Ну, да, кстати, то есть вот если... Если не брать в расчет именно положение в турнирной таблице, там количество побед, очков и так далее, то из новичков Пау мне как бы нравится больше всех. Он самый самый охуенный. Обожаю твои треки, Буду погибать и дождь. Спасибо. Это очень старая песня тоже. Буду погибать, я написал в 2012 году, а дождь, по-моему, в 13 что-то, короче, такое. Вот, и «Дождь» — это трибют э, фильму «Вором». Это один из моих любимых фильмов с Брэндоном Ли. Если не видели, гляньте. Очень-очень-очень крутой фильм. «Забыл когда-то, что у тебя есть привычка говорить фразы, и ебануться хуи... Не хуи, а туфли. Но хома». Короче, да, одно время я вставлял в свои батлы фразочки в духе «схуяли за ёбана-бобана, вот. Ну, потом я понял то, что это какая-то хуйня. Что про кого-то ноу эм, говорил Майлс после... Ну, Лёня просто выпил, знаете, в 19 лет пить нужно аккуратно, иначе вот будет такая хуйня. Ворон, ностальжи, да. Короче, очень там прикольный, как сказать, прикольная энергетика, короче. Атмосферка, саундтрек, делал, Ну, короче, все как бы круто. И, естественно, смерть на съемках Нали как бы добавляет этому фильму какого-то вот такого вайба. Прям Хэллоуинского, короче. Вот. Привет из Италии. Неплохо, неплохо, салют. Что думаешь о судействе своего граньего батла? Майти... меня ничего не пустил. Ну, Майти не понравился мой кусок текста с Оскаром. То есть он посчитал, что это типа КВН. Вот. Лично я не считаю, что это прям КВН. Да, я там очень сильно кремлялся, но типа в этом как бы была фишка. То есть я хотел якобы выстебать, насколько Даня наиграна театрально подает свой, короче, материал, вот. Ну и плюс те, кто, там, не знаю, обращают внимание на рифмы, могут заметить то, что в этом куске текста у меня все на двойных рифмах. И то есть, типа, считать это квн ну может быть, то есть, как бы, это мнение моите Ди, но лично я не считаю, что это КВН. То есть, как бы, знает. То есть, если это КВН, тогда э, выступление Микси в Самбрера, тогда что это вообще? Э, если шансы на победу в сезоне? Я думаю, что есть. Посмотрим. Так. Что думаешь о судействе? Угу. Последняя книга, которую читал. Ну вот, короче. Мне кажется.. Пройдет год, а я буду рассказывать вам, что я все еще считаю Мартина Идена. Зачем ты меня менял инз... ник, инсте... ник... ник в Твиттере? Да как бы, я не знаю, короче, как можно серьезно относиться к такой вещи, как ник в Твиттере и, в принципе, к постам, короче, в Твиттере. То есть Даня, короче, прикольно выстебал твит про короче, Григу Фунфырика, но типа это была шутка, то есть э, Браги меня так называл в жизни один раз, мы короче поражали, я это как бы твитнул и типа забыл вот поэтому типа не знаю, как можно думать то, что меня так называют на самом деле хотя в принципе я не против так, какой лучший баттл, который ты видел? О, хороший вопрос из русских. Наверное, Хай Чейни. Потому что он имел под собой какую-то подоплеку. Прям, и это было особенно живьем. Вы, там, кстати, на, на, на, на короче видео видно мое красное сгоревшее лицо. вот, И как я просто стою в шоке от... Уступление хайда. Вот, короче, хайдчейн из русских, а, а из зарубежных, блин, наверное... Ну, мне очень нравится батл ПЦТ с дизастером, допустим, охуенный. А, так. Пьема, люблю пиздец. В судействе батлов не должно быть мнений и посудить объективно. Ну, вот... А, как бы фишка в чем, да, то есть что значит объективно? То есть каждый судит по-своему, то есть ведь так или иначе Battle Rap это типа как бы творчество, да, то есть в чем-то. И если судить строго по критериям, то мне кажется в итоге будет очень много одинаковых эмси, да, то есть и тут так или иначе. Иначе, я думаю, решает, как бы, общее впечатление, вот, поэтому, ну, не знаю, то есть, э, единственное, что, когда судействие, короче, я похоронил, сказал, что, типа, если отбросить, типа, как бы, рифмы и панчи, то ритай был, как бы, лучше, но, на мой взгляд, рифмы и панчи, типа, это одни из главных э, критериев в, в тексте. То есть, типа, вот. Другое дело, что у меня панчи-то было в этот раз маловато, как бы, вот, поэтому. Так, хобби, помимо батл-рэпа. Даже, даже, не знаю, наверное, как у всех. Люблю, допустим, гулять просто по улице, короче, после работы. Вот это вот мое хобби, потому что... На работе я очень много сижу. Руки стали и назад. Какое название песни? А, это трек Absent. Можете его загуглить. Стрека трека Верно Лил Слушаешь меня? Нет, не слушаю. Я слушал у них какой-то один трек. блять, не помню, как он, короче, называется. Ну, в смысле, я слушал, слушал в плане Репитил, короче. Но так, нет, не мое. Так, я, я думаю, что уже скоро будем заканчивать, потому что не нужно собираться. Да я, наверное, даже уже скоро времечко подойдет. Вот, с вами, конечно, весело, но надо будет идти. Все, посоветую начать ознакомление с зарубежным батл-рэпом. А, начни, так, начни, я не знаю, ну, посмотри батлы под стея. Это чувак, который, я думаю, максимально выдерживает, короче, баланс между юмором, там, условным рэпом, там, типа, у него там, и какие-то стилы такие, именно, вот, баттл-рэперские, плюс он дико харизматичный, он очень круто подает, вот, и кстати, еще кто, блин, а, сейчас скажу, а, допустим, из очень стареньких у вас смешной то есть э, вот это такое чисто короче как бы комеди battle rap э, мне очень нравится и у очень нравится консидет вот если короче брать именно тексты то консидет делает очень интересные игры слов вот поэтому его гляньте так э... Соня Мармеладова, это Гнойный, вау, подъехала разоблачение, Ф ФБ4 закончится, мне кажется, где-то по весне уже, так, как тебе общение с Гнойным, да как бы, короче, было весело, то есть, я не знаю, Почему многие относятся к этому так, типа, серьезно, типа, типа, гнойный, он бастролил, а вы, типа, хавали это все, пф, блядь. Лично я сидел, пил и, типа, смеялся с ним, и все, типа, как бы, я, я, как бы, конечно, мог встать просто и сказать, заебал, блядь, и, короче, выйти, но, мне кажется... Контент у нас вышел смешной в итоге. Спрашивали. Да. Батл Гнойного против ПЕМА, как думаешь, что будет. А, если, короче, Влад и Гнойны будут батлить, то я думаю, что вот если Влад выйдет в такой же форме и с таким же зарядом, как против паровоза, то у Гнойного будут серьезные драблы. Вот. А если Влад будет батлить как против Энрейджа, а как бы Гнойный выйдет как форме как против, короче, Мирона, то Владу пиздец. Вот. Поэтому тут все зависит от совокупности факторов. Но конечно, типа, я типа, гораздо больше болею за Влада, потому что ну, типа, это, так или иначе, это мой кореш. Как относишься к тому, что Пивоси участвовал в таком телешоу, как песни? Не зашквар... Я не вижу в этом ничего зашкварного. Чувак делает хорошую музыку, достойную слушателя, достойную вашего внимания. И то, что он использовал телешоу как инструмент донесения как бы до вас этой музыки, я считаю, что это вполне норм. Тем более он никогда не позиционировал себя как андеграунд какой-то рэпер, да, то есть он всегда делал такое что-то более мейнстримовое в плане саунда и я считаю, что это вполне нормально, что он был на песнях Батлеров в зарубежных, еще раз, Пэт Стэй Уна Лавас, Илмакулейт Консидет шоки Хоррор Хоррор, Кто еще блин Крутой чувак. на их много. Типа на самом деле там не пересмотреть. Вот. Можете, кстати, короче, глянуть фильм Buddiot, и, собственно, вот там все топовые а, батлеры западные снимаются. Фото замутим, да. Зачем тебе РБЛ, если тебе в основу взяли? Ну, РБЛ это.. Немножечко все-таки как бы другое. То есть, если будет прикольный соперник, то я там побатлю. Парт Мирона в Struggles я послушал один раз. Мне ничего не запомнилось, если честно. Ошибки, да, понял, конечно. Чем тебя удивил Смоки? Даже не знаю, чем он меня Удивил, но мне очень понравился его альбом крайний. Вот. Очень взрослый, очень такой, типа, с мыслями, которые интересно слушать. Ты же понимаешь, что если ты выиграешь Династа, то PM свои два батла, ты на него в финале попадешь. А ты говорил, что не хочешь решения батлить, будешь Династу сливать. Я думаю, что я буду решать эту ситуацию... Эту проблему по мере, короче, поступления, ну да, типа, баттлить с ладом я больше не хочу. Вот. Посмотрим, что будет. Не хочется загадывать. Эфир, ну, я не люблю сохранять их, поэтому... Их же потом постят на канале Рэп Перископ, поэтому там как гляньте. Энергетика и давка в батле была только Будешь на РБЛ Старс Uh, я не знаю, наверное, нет. Посмотрим. Так давайте, короче, думаю, несколько последних вопросов я пойду. Версу очень много хороших MC тоже похоронил. Ну, блин, типа, пиздатый МС есть везде. Гнойном вот отношусь нормально. Мне нравится летай, но он явно проседает. Ну, у него было всего 5 батлов. То есть, типа, что вы от него ждете? Против меня он сделал хороший батл. Можно назвать топ русских батл МС. Ой. В моем топе нету ничего необычного. Вообще. Вот.. Мне кажется, 99% батлеров назовут именно этих рэперов. Это PM, это Deepak Sense, это Seymour, это Sector. Вот. Как-то так, наверное. Ну вот, бог еще. Тоже крутой чувак. Почему ты проиграл Летая? Потому что так решили судьи. Тебе не кажется, что он не интересный династ? Ну, он делает такой, типа, каноничный батл-рэп. То есть, если вам не хватает в нем чего-то особенного, то, ну, может быть, это ваше мнение. Пока ж, белого друга, не сегодня. Сегодня я что-то вяленький какой-то. Мне даже вставать, если честно, лень со стула сейчас. Все, короче, давайте пять последних вопросов, и я иду собираться на концерт. Да, короче, ЕКБ, те, кто сегодня свободный, приходите на концерт Кида. Будет круто. С Дипом бы забатлил, ну, может быть, чисто из спортивного интереса, но когда и... Я не знаю. Мне кажется, это Спасибо. Саян, наверное, дедка, когда у Браги альбом. <laughs> я не знаю, но я жду. И вместе с вами. Потусишь за меня у Кида. Да, Талян. Кстати, я сейчас э, заряжаю телефон зарядкой, который ты мне, короче, подарил. Крида. Нет, Кида. Егор Кид. На концерт Крида. Но no так, Пал может выйти финал. Ну, мне кажется, да. Я просто не помню, сколько там у него очков. Как тебе, Династ? Династ хорош. Умеет, могет. по баттлям. Я думаю, будет очередной охуенный баттл с моим участием. Ждите, я буду стараться. Типа я... Не знаю, удивлю я вас или нет, да, то есть, э, что скажут судьи, но я каждый раз э, стараюсь выложиться, вот, просто получается по-разному, поэтому, как бы, посмотрим. Ты, странно, не знаешь, будет ли 9... Я не знаю, насчет следующего сезона вообще. К Смоке всегда относился хорошо, крутой чувак. Так, ну что... Наверное, короче, пойду я. Давайте, спасибо всем за беседу, скрасили этот день, обед. Что там сейчас сколько времени тоже? Вот, И я сейчас пойду, короче, собираться на концерт. Вот, может быть на неделе по эфирам еще, может быть даже с ребятками. Вот. Так что, короче, спасибо всем за поддержку по батлу. Потому что я тут, короче, почитал комменты и есть люди, которые топят за меня и типа как бы считают, что выиграл я. Спасибо вам. Спасибо всем, кто считает, что выиграл Даня, но при этом не в тупую обсирают, а аргументируют со своей стороны объективно, да, то есть спасибо короче всем адекватным людям вот да не респект за батл я считаю то что мы сделали прикольно и вы это еще будете смотреть и думать кто же из нас выиграл вот и поэтому короче респект всем руки встали, стали ребята стали мамбл рэп я не делал Ой, может, не так просто расслышу. Вот, ладно. Короче, я пошел. Давайте. Удачи вам. Хороших выходных. Вот. Ведите себя хорошо. Ждите следующий батл. И... Будьте счастливы. Пока.